Сегодня один человек прислал мне сообщение, в котором он спрашивает меня, не считаю ли я выход из церкви слабостью, и что мы, которые являемся светом, должны светить во тьме. Другими словами, он называет церковь тьмой, в которую он ходит, а себя светом. Это заблуждение, которое противоречит Писанию. И сегодня мы с вами прочитаем, что говорит Господь о этой ситуации. Мы читаем второе послание к Коринфянам, 6 главу, 14 стиха. Здесь написано, Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой?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 И отделись, говорит Господь, и не прикасайся к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. Вот что говорит Господь об этой ситуации. И если ты все-таки являешься светом, то тебе нужно покинуть эту тьму. Тебе нужно выйти из среды их. И это не является слабостью, это является исполнением воли Божьей. Ты должен светить на всяком месте, но не соединяться с этой тьмой и не становиться с ними одним целым. Не соединяться с ними в молитве, не соединяться с ними в хлебопреломлении, не соединяться с ними с их мыслями греховными. Поэтому отделись, выйди среди их, говорит Господь.